Привет. Всем когда-либо показалось, что за ним следят, но мало кто мог представить, что за ним следят из его компьютера. diviner.exe То, что я хочу вам рассказать, случилось со мной совсем недавно. Эта история абсолютно реальна, и я выкладываю файл, фото и видео сюда, в доказательство о достоверности истории. Сразу предупреждаю, что этот файл чрезвычайно опасен для вашей психики если правильно его использовать То я думаю, можно предугадывать будущие события Но правда это лишь догадка Перейду к истории Дело было вечером Я решил поностальгировать и достал целую упаковку дисков болванок Записанными на них моими старыми фотографиями, видео и прочим барахлом Множество забытых воспоминаний всплыло в моей голове во время просмотра каждого диска очередь дошла до болванки, на которой зеленым маркером написано «мини-игры». Я вставил диск в дисковод. Содержимым диска было множество мини-игр, в которые я любил играть в прошлом. Я дико обрадовался и принялся листать папку вниз, вспоминая каждую игру, читая их названия. Но была одна игра, которую я ну никак не мог вспомнить. Она называлась «Дивайн». Что переводится как прорицатель Я открыл папку с этой игрой Внутри был файл diviner.exe И папка с названием pdns Внутри папки было два файла формата dll Странно, я ни разу в жизни не играл в эту игру Не мог же я просто не заметить ее раньше Но как она попала сюда Недолго думая, я открыл файл diviner.exe Двойным щелчком мыши Появился черный экран, длительностью около 4 секунд, а следом за ним последовало изображение с пикающим звуком, причем пища не издавали не колонки, а сам компьютер, точнее системный блок. Справа стоял человек, одетый в синеватый длинный пиджак с фиолетовой бабочкой. Его руки, кажется, были убраны за спину, хотя я не уверен. На ногах у него были коричневые штаны, а лицо было до ужаса бледным, на котором серым цветом выделялись квадратные глаза. Ах да, я не сказал, человек состоял из пикселей, причем огромных, а также было ощущение, что его вырезали из какой-то другой картинки и просто приклеили сюда. Вместо курсора появилась Пиксельная стрелка, двигающаяся ужасно медленно. Рядом с прорицателем слева было поле для ввода. Это я понял не сразу. Я пытался сделать скриншот игры, но вместо изображения в графическом редакторе появился однотонный серый фон после вставки с выставленным мною разрешением экрана. Поэтому я сфотографировал монитор. Но не буду рассказывать о своих первых впечатлениях, я перейду сразу к закуске. Игра будто бы создана неумелым программистом, ничем визуально не выделяется. Смысл игры – это что-то вроде шара предсказаний. Но знаете, в интернете множество таких приколов существует. Но суть в том, что все слова-прорицатели являются правдой. Я спросил у него «Who am I? И он ответил «You're Roman Kikin». Это было правильно. Черт возьми, ничего, кроме правды, от него невозможно услышать. Но писать можно только английскими буквами. Отвечает он, соответственно, тоже по-английски. А в вопросе к прорицателю стоит ограничение. В, кажется, 13 символов. Что сильно сужает круг вопросов. Игра весит 67,6 мегабайт. Свойство Хафайли .exe не сказано ничего, за исключением его веса и даты создания. 14 июля 2001 года. Время 1635. Ограничение символов. В вопросе не дает возможности спросить что-нибудь о нем. Но один вопрос я все-таки сумел придумать. Who are you? После того, как я задал ему этот вопрос, компьютер стал дико пищать и издавать ранее мною неслыханные звуки. Повторяю, пищение не исходила из системного блока, а не из колонок. На экране стали появляться несчитабельные символы, а вскоре на весь экран показалось лицо пририцателя, но оно было пиксельным, и, ч... Март, его лица нельзя было разглядеть. Размытое лицо прорицателя медленно начинало становиться четким, и во время этого процесса экран резко потух. А компьютер перестал издавать скрежущие звуки. Спустя пару секунд на монитор вылез синий экран смерти. После перезагрузки все пришло в норму. По скрипту выложил видео для тех, у кого игра может не пойти, так как у моего друга, которому я принес к диск игра не запустилась. Снимал я с фотоаппарата, потому что при записи с помощью программы Fraps вместо изображения всю длительность записанного видео был однотонно серый фон. Перейдем к информации. Существует два видео с прорицателем. Концовку первого вы уже видели, второе намного интереснее. Начало не очень пугающее. Оператор пишет прорицателю «I love you». Прорицатель отвечает «No, body loves me». Далее следует фраза «I hate you, everyone hates me». Далее идет самое сладкое, Роман пишет «I kill you». Прорицатель же спустя несколько щелчков мышью говорит «You can't». Роман пишет Вай! Под жуткие писки ему следует ответ «Do you really want to kill me?». Изображение прорицателя тоже изменилось. Оператор вводит на экран фразу «No». Прорицатель же говорит: Юлай. Ответ романа такой же. но. No. На лице прорицателя появилась улыбка, и он говорит крайне нейтральную фразу: Айнол. Затем лицо прорицателя в край меняется, глаза и рот становятся черными, а пиксели бегают по его лицу. Появляется уже знакомая нам ошибка. Дальше игра не запускается. Перейдем к разоблачению. Прикол в том, что экран смерти. Это не экран, а просто фотография. Посмотрите на это слово, в нем допущена орфографическая ошибка. Вот так пишется это слово на самом деле. Сама игра не сложна в создании, достаточно иметь базовые навыки программиста. Определенные фразы связаны с определенным ответом. Роман Кикин является автором файла XZ. Кстати, все эписки шли из колонок, что не соответствует истории. История diviner.exe не является подлинной.